Это блюдо родилось в Италии в начале прошлого века, рецепт был назван в честь своего создателя, владельца ресторана, попробовав его один раз, невозможно не влюбиться в его мягкий сливочный вкус. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Пармезан натираем на мелкой терке, половину откладываем для украшения, а вторая половина пойдет к соусу. Сливочное масло растапливаем в глубокой сковороде. Добавляем к маслу сливки и на небольшом огне держим минут 5, пока соус не начнет густеть. Высыпаем в соус половину натертого пармезана и хорошенько перемешиваем, пока сыр не расплавится. Жду ваших лайков и комментариев. Пока соус готовится, займемся лапшой. Опускаем ее в кипящую подсоленную воду и варим до готовности. В соус добавляем по вкусу соли и перец, выкладываем в него сваренную лапшу и перемешиваем. Зелень мелко режем. Добавляем ее к пасте и перемешиваем. Теперь осталось только посыпать фетучини оставшимся натертым пармезаном и украсить листиками зелени. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты: сливки 20% жирности 300 мл. сливочное масло 40 грамм, пармезан 100 грамм. Рекомендую использовать именно пармезан, так как его терпкость и остроту никаким другим сыром не заменить. Перец белый по вкусу, соль по вкусу, фетучини 200 грамм. Фетучини – это плоская широкая лапша. В принципе, их можно заменить и на тельятели, которые отличаются только меньшей шириной. Свежая зелень, по вкусу, количество порций, 2-3. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, жду вас снова.